Всем привет с вами канал пуфикс сейчас мы запишем коротенький видеообзор по поводу лодки на которой я плаваю на которой я рыбачу так значит название фильм се про фирма, вот на ощупь э, резина, вот низ по крайней мере точно, э, тут как бы ребристая, но крепкая, возможно это с ПВХ, но очень крепкая. Так, значит в комплекте идет два весла. Вот примерно где-то по ну, полтора метра не будет, ну, почти полтора. Вот, вот одно место для привязки якоря. Вот вполне чего хватает. Вот неудобно бывает доставать просто, поэтому я якорь в другое место привязываю. Вот. Также здесь идет, на дно ставятся 4 доски, вот, если закориться двумя якорями, вот, чтобы лодка не качалась и тому подобное, вот, э -э вполне <coughs> можно стоять в лодке, что очень делает большой плюс такой маленькой лодочки. Вот. забрасывать стоя, вываживать рыбу стоя, вполне хорошо, вот. Также в комплекте идет две вот таких подушки для того, чтобы сидеть. Вот. Тоже воздухом накачивается все. Вот. <смех> Боковые держатели весел с обоих сторон. Также держатель спиннинга. Вот. Судя по его диаметру. Отверстие. Но ну, 5-метровое, наверное, не влезет. Ну трехметровый точно влезет. А, она в принципе снимается. Туда можно и побольше поставить. Вот. Значит, сюда у нас крепления под мотор имеются. Четыре штучки. Вот. Лодкой в принципе доволен. Вот единственный минус, ну мой, по моим габаритам вот эти держаки весел близковато находятся к заду лодки. Вот и получается бывает иной раз не очень удобно грести. Вот, но это, наверное, из-за того, что я сзади сажусь, а садиться спереди. Вот если спереди буду садиться, наверное, будет удобно. Я что об этом сразу не подумал. Так. <с Ultimate> так больше, в принципе, минусов я не вижу. А дальше у нас... <Wide> так. Табличка. Сея-про. А... Российский стандарт. Вот модель 200 вот э, максимальный груз один человек плюс мотор плюс снаряжение вот. максимальный вес 180 кг может осилить или вот по-английски 397 лбс вот дальше максималка мотора 1.9, КВ 2.5, ХП 9, 9, 9 килограммовый мотор, мощность 1.9, я так полагаю, вот. Также можно садиться один взрослый и один ребенок, вот. Мада фор Сеяпро Россия сделана для Сеяпро России, вот. Ну, ну, могу сказать то, что тут на этой лодке написано там это самое один взрослый человек, мотор снаряжение, да, 180 килограмм, вот. Но я я даже точно не знаю, сколько я вешу Пусть, грубо говоря, 100 килограмм Вот, и тоже мужичок со мной Килограм 85 Мы вдвоем садимся Берем с собой снаряжение И нормально Выплываем, как бы, это... рыбачим Вот Держит спокойно Вот хорошо когда накачиваешь чуть-чуть, пере... ну как не перекачал а хорошо накачал вот <coughs> весло это на горнуть начинаешь скорость набирает хорошо вот удобно так что если вы планируете купить лодку вот чисто для себя вот в принципе, вот неплохая про, Стоимость ее в районе где-то 7 тысяч. Примерно. Вот. Ну, в принципе, она своих денег стоит, судя по нынешним ценам на лодке. Да и вообще по ценам. Вот. Можно спокойно вдвоем, как я сказал, выплывать. Рыбачить. Так что вот так вот широковатая борта борта не невысокие есть высокие здесь борта не примерно вот но ниже колена так в комплектацию лодки входит как я сказал 4 доски на дно Сама лодка, два разборных весла, две вот таких вот подушки, на чем сидеть, вот она одна, вот вторая сумка, и вот такой вот насос, кстати тоже неплохо качает могу вам сказать. Также лодка состоит с двух секций, вот. Как вы видите, вот он один клапан, вот он второй клапан, вот, вот, вот тут вот разделение секции. вот. То есть получается, вот она одна половина, которая накачивается, если стать вот так. Вот она вторая половина, которая накачивается. Так что если у вас одна половина будет спускать, никак на многих лодках. Одна половина, вон то вторая половина. Здесь вот так вот. По крайней мере, как на сидушке доплыть можно. Не как на банане. В принципе, неплохая лодочка. Всё, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. До свидания.